Привет, друзья! Меня часто спрашивают о том, что же вы используете в клинике 32 для того, чтобы обеспечить такой уровень безопасности пациентов и сотрудников. И сегодня в коротком видео я вам расскажу и покажу, что же мы все используем. Конечно же, в первую очередь, все начинается с комбинизованных. Комбинизованы бывают разных типов, разных задач, но это то, с чего начинается защита. Они могут быть либо одноразовые, и здесь, конечно, я с удовольствием хочу показать то, то, то, чем мы пользуемся. Это достаточно удобный дышащий э, халат. Это не комбинезон, изготовленный из планфонда плотностью от 25 до 40 грамм, умеющих удобную систему липучек, которая обеспечивает защиту как рук, так и всего тела. Если это комбинезон, то он будет с капюшоном, халат может быть с капюшоном, соответственно. У сотрудников есть разные варианты модели с э, удобным фиксатором большого пальца, с резинками, с липучками и так далее. И так далее. Очень удобный базовый вариант, который 100% должен присутствовать в любой клинике, особенно сейчас. Это тот вариант, без которого я бы не рекомендовал не открываться, особенно сейчас, учитывая, когда э, возможность открыть стоматологическую клинику вновь, она начинает э, быть доступной во многих регионах. В первую очередь в Москве, Питер в этом плане все еще плановый прием ограничен, мы оказываем только неотложную помощь. Поэтому это тот минимальный комплект, который должен быть, и он может быть, у меня в клинике он есть несколько вариантов. Есть базовый халат, есть халат с капюшоном, есть комбинезон с капюшоном. Да, это то, что должно быть. Дальше мы идем по степени повышения уровня защиты. И говорим уже о введении э, комбинезонов с определенным уровнем противовирусной защиты. Так называемых многоразовых комбинезонов, которые позволяют чувствовать себя в них достаточно комфортно и одновременно с тем э, использовать их несколько раз при условии достаточно грамотного обеззараживания после приема. Да? И вот именно в таких комбинезонах у меня входят практически все сотрудники. Это очень удобная модель от компании Кумаза. Повышая уровень противовирусной защиты, мы переходим на несколько порядков выше. И здесь одна из моих любимых моделей от компании Микромац – противоснежный комбинезон, очень приятный на ощупь, великолепный по тактильным очищению, с очень высоким уровнем противовирусной защиты, все необходимые категории защиты шестой тип или пятый тип от проникновения жидкости здесь есть. Он обеспечивает достаточно высокий уровень, очень комфортный. Уровень. Конечно, модель, которая известна всем от известного производителя Dupont, компании TimeWag. Есть сотрудники, которые пользуются и таким костюм в частности, я нашел TimeWag Classic Expert зеленого цвета. И он, конечно, является неким эталоном на сегодняшний день, обеспечивает хороший уровень постеваревирусной защиты, очень высокий. И мне лично в нем очень комфортно. Я люблю этот комбинезон, я чувствую в нем спокойно. Он имеет дышащую структуру, очень удобен в использовании. И он позволяет использовать его несколько раз при должном уровне защиты. Также есть в белом цвете. Врач и белый цвет – это то, что должно по идее сочетаться. Почему я хожу в зеленом цвете, я не знаю, но мне выбрали зеленый. И опять же, комбинезон мой любимый. Это комбинезон Дюпон марки... Модель Туча. Это самая высокая степень противовирусной защиты. Я примерил одну из моделей, которые у нас есть, и скажу, что, конечно же, эта модель позволяет почувствовать себя непосредственно в красной зоне, в очаге вирусных процессов, там, где происходит все самое страшное на сегодня. Великолепный костюм полностью обеспечивающий потребность и необходимость в любом уровне защиты. Да? Я держу один для себя на случай, если э, мы окажемся на пороге второй волны, а, к сожалению, судя по многим прогнозам, мы в ней окажемся. Да? Сейчас это лишь некое новое, э, успокоение или фактор привычки. Как я его воспринимаю, да, многие могут думать по-разному. Что мы используем еще? Мы используем, естественно, на приеме бакилы. Каждый кабинет перед началом приема выдается по упаковке одноразовых бакил, которые носят и ассистент, и врач, и, соответственно, они меняются после пациентов при, выходе пациентов, при выходе сотрудника из кабинета. Мы используем респираторы разных типов, респираторы второго типа. Здесь есть две модели. Респиратор на FFP2, Модель 2200, очень удобная модель, мне она нравится, я ее использую иногда на приеме. Модель от компании 3M9922. Обе вот эти модели с угольными фильтрами, с антистатической обработкой, которая позволяет обеспечить уровень противовирусной защиты. Тремовская модель более жесткая, на мой взгляд, но по второму классу она такая же эффективна. Есть модель более мягкая, ее очень любят девушки, и у меня их носят а, ассистенты также. Это модель а, 9162, у нее нет жестких рамок, у нее не чашка, она достаточно а, нежно взаимодействует с нежной женской кожей, поэтому девушки любят. И модель, обеспечивающая максимальную игольную защиту, это модель FFP3 от компании 3M, с характерными красными резинками. Такой моделью у меня пользуются доктора на этапе Если все-таки, несмотря на ограничение планового приема К нам обратился пациент по неотложной помощи И нужно провести какую-то манипуляцию Где мы ожидаем достаточно большого количества аэрозоля Тогда врачи просят их в ПИТ-3 И, соответственно, они ее отделают. Естественно, весь прием сопровождается тем Что мы измеряем и у пациентов И иногда у докторов перед приходом на работу А в операции, уровень оксигенацию и пульс, вот такие достаточно стильные, на мой взгляд, пульсоксиметры. Ими оснащены все рабочие кабинеты. Как только пациент садится в кресло, соответственно, ему на палец сразу же одевается пульсоксиметр. Термометрами оснащена зона администратора. Когда пациент подходит, первый раз он входит в клинику, ему сразу же измеряется, соответственно, температура, которая показывает, вот что у меня в данном случае, 36,9. Температура повышена, наверное, жарко сегодня. Что еще? Мы используем иногда для того, чтобы проверить наличие антитерм у сотрудников, тесты, индивидуальные тесты в Следующим образом, соответственно, этот тест персональный, рассчитан на использование у одного конкретного человека, Результат через буквально 10-15 минут, он известен, берется кровь из пальца, все необходимые приспособления для этого. упаковке есть. Также есть возможность использовать у нас и тесты на 20 человек с одним буфером. Но поскольку сейчас компания работает меньше, чем 20 человек, с точки зрения экономики, мне интереснее использовать тесты именно такие, учитывая, что стоимость их на сегодняшний день достаточно невысока. И, конечно же, мы используем э, очки на приеме. Очки, которые позволяют обеспечить э, герметичный защиту уровня зрения, достаточно гибкие и удобные. И э, они подходят для всех, для любой формы лица, учитывая, что имеют очень гибкий артюратор, э, хороший уровень прозрачности подходит для людей, которые носят очки. И несмотря на все то, что ну, у меня коллектив женский и многие девушки сопротивлялись необходимости одевать э, комбинезоны, бахилы, респираторы очки, вот очки вызвали меньше всего возражений по той простой причине, что они обеспечивают абсолютно стопроцентное привыкание, комфорт, не снижается качество зрения, острота зрения и возможность э, работать в полости рта не падает, но одновременно с тем ты точно понимаешь, что органы зрения у тебя защищены, и риски попадания аэрозоля на слизистую глаз, а соответственно, инфицирования при условии, что теперь тебя находится потенциальный носитель, который может сам об этом не знать, они, конечно, сведены к минимуму. Это очень хорошие очки. Я доволен, что у меня в клинике сотрудники пользуются этой именной. И буквально сегодня мы ввели еще одну систему. Это липкие антивектериальные комплики. Не могу показать, поскольку они уже установлены перед входом во все кабинеты, перед входом в клинику, перед входом в стерилизационную. И на самом деле я был удивлен тем, а сколько же всего мы носим на подошвах, хотя кажется, что э, мы носим обувь врачебную внутри клиники, на улице мы ее не носим, и она чистая. Поверьте мне, отпечатки на этих липких ковриках, честно говоря, повергли меня в шок. Пыли и грязи на подошвах медицинской обуви очень и очень много. Поэтому, конечно, это то, что я искренне рекомендую, друзья, использовать в ваших клиниках, если вы хотите повысить уровень безопасности для пациентов и уровень безопасности для ваших сотрудников. В следующем видео я постараюсь сведить еще что-нибудь интересное, о чем меня часто спрашивают, и буду делать это регулярно, потому что вы могли оставаться в курсе того, как же именно мы в клинике 32 на сегодняшний день Обеспечиваем тот уровень безопасности, который позволял и, позволял и позволяет нам работать с первого дня, не скрываясь ни на один день, всего лишь перейдя на оказание э неотложной помощи по острову и Берегите себя, друзья!